Приветствовать вас на своем видеоканале. Те, кто заходил на мой сайт, знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета в вашей организации или ИП, а также за обучением по ведению бухгалтерского учета в 1С Бухгалтерия, или же за помощью по ведению учета в вашей информационной базе. Тема сегодняшнего урока будет посвящена... Настройки почты в программе 1С Бухгалтерия. Заходим в меню «Администрирование». Настройки программы. И здесь необходимо выбрать пункт «Меню» «Органайзер». И правее будет учетные записи электронной почты. Нажимаем сюда. У нас открылась учетная запись, но она пустая, и нам необходимо ее сейчас создать. Два раза по ней щелкаем. Здесь вносим адрес электронной почты, с которой будут отправляться документы. Что касается документов, какие документы будут отправляться? Как правило, отправляют из программы счета покупателям на оплату. Дальше закрывающие документы – это акты, товарные накладные, счета фактуры, УПД, универсальный передаточный акт. Часто очень приходится вот, мне лично отправлять акты сверки с контрагентами. Вот такие документы, как правило, отправляются с программы. Вносим здесь адрес электронной почты, с которой вы планируете отправлять документы. Вносим пароль этой почты. Вот здесь имя отправителя. Здесь что можно написать? Здесь можно написать или фамилию, имя, отчество, или же название компании. А можно и то, и другое одновременно. Я напишу название компании. Все заполнено. И теперь нажимаем по кнопочке «Создать» появилось новое окошко, происходит проверка настроек учетной записи. Эта проверка где-то в среднем занимает минуты три. Ожидаем окончания этой проверки. Проверка закончилась и после окончания проверки у вас получится такое окно. Учетная запись успешно настроена. Если что-то будет не так, например, вы ошиблись в адресе электронной почты или неправильно набрали пароль, то, соответственно, вам здесь будет об этом написано, что там что проверка не прошла успешно. Закрываем это окошко. И попробуем сейчас отправить какой-то документ. Например, счет на оплату покупателю. Захожу в «Продажи». Счета покупателям. Вот возьму, предположим, последний счет, который был выставлен. Два раза по этому счету щелкаем мышкой, счет открывается. Но пока счет открывается, соответственно, прежде чем отправить, у нас у тех контрагентов, кому мы планируем отправлять документы из программы, должны, должны быть настройки их электронной почты. Поэтому мы непосредственно из счета нажимаем на кнопочку «Два квадратика ⁇ Открыть ⁇ и попадаем в карточку контрагента. И здесь в карточке каждого контрагента вам необходимо будет внести адрес электронной почты. Того человека, бухгалтера или там другого человека, с которым вы контактируете, которому вы будете пересылать документы. Внизу опускаемся на строчку «Адрес и телефон», открываем. И здесь будет поле email mail и вносим адрес электронной почты. Я сейчас внесу свой второй адрес электронной почты, чтобы проверить, как это все работает. И чтобы вы все это наглядно увидели. Почта внесена. Обязательно по кнопке «Записать-закрыть». И теперь произведем отправку. Нажимаем по кнопочке «Печать». Здесь будет несколько вариантов документов. Есть счет на оплату, есть счет на оплату с печатью и подписями. Счет на оплату с печатью и подписями можно выбирать тогда, когда вы предварительно загрузили печать и подписи генерального директора и главного бухгалтера. Здесь это не загружено, поэтому я выбираю первый вариант – счет на оплату. Проверяем печатную форму счета, что все позиции, которые планировалось выставить, попали. Все на месте. И после этого нажимаем на кнопочку «Конвертик». У нас открывается новое окошко. И здесь можно выбрать всевозможные форматы файла, в котором будет отправлен ваш документ. Я, как правило, отправляю формат PDF и формат Word, потому что Word у любого на компьютере стоит. Вы можете выбрать здесь любые форматы, которые захотите. Выбираем форматы и по кнопочке «Выбрать». У нас сформировался документ «Отправка сообщения». Здесь написано, что к письму приложены документы. Для такой-то компании от ООО «Профи Мастер». И написано, какой документ к письму приложен. Отправляем. Обратите внимание, внизу появилось окошко «Сообщение успешно отправлено». Значит, все прошло хорошо. Закрываем счет и Сейчас я зайду в почту и проверю, как это выглядит в почте у контрагента. Вот оно письмо о профимастер. Документы для ООО «МД» от ООО «Профимастер». Открываем письмо. Вот такое письмо от вас видит контрагент. Но что я хочу сказать, что мне не нравится в этом письме. В этом письме просто фигурирует имя. Это как бы ну, не очень солидно. Я считаю, что подпись в письме должна более подробной быть. Должно быть указано имя, фамилия, должность сотрудника название организации если есть логотип компании, то логотип компании и не помешает ссылка на сайт компании, если он есть но в 1С, к сожалению этого не предусмотрено 1С это все-таки не почтовая программа а бухгалтерская программа поэтому можно сделать заготовочку для себя в файлике Word и из этого файлика каждый раз копировать давайте попробуем Давайте я вам покажу, как я это сделала. Снова открываю программу и отправляю какие-то другие документы. Предположим, продажи, реализация отгруженных, отгруженных товаров. Так, Нету здесь ничего. Значит, другое. Продажи, реализация акта накладные. Вот комплект документов, как раз к этому счету, который только что отправляли. Заходим в накладную. Здесь, видите, есть сразу конвертик. Сразу можно нажать «Отправить». Но я все-таки стараюсь каждый раз смотреть печатную форму. Опять же, смотрим, какую печатную форму. Ну, Например, отправим им универсальный передаточный акт. Смотрим его печатную форму. И здесь опять же присутствует кнопочка с иконкой конвертик. Нажимаю по ней. Опять у нас вы... появляется окошечко новое для выбора формата вложений. Выбираем необходимые форматы. Ну вот для примера еще вот добавим Excel, например, табличный документ. MXL, вот четыре формата, выбрать. И дальше подпись. Подпись здесь я стираю. Из, своей, из своего шаблона, из своей заготовочки, я ее заранее приготовила как образец, вы можете скопировать красивую подпись, которая будет выглядеть значительно солиднее, чем то, что предлагается от программы 1С. Копируем заранее заготовленный шаблончик и вставляем в письмо. Вставить. Как видно, картиночка не скопировалась. Тогда еще раз переходим в шаблончик, выделяем только картиночку, логотип компании. Копировать. И еще раз вставить. Ну, вот так намного более солиднее будет выглядеть отправка ваших документов. Я думаю, вы со мной согласитесь. И нажимаем по кнопочке «Отправить». Опять внизу у нас подсветилось окошко, что сообщение успешно отправлено. И проверяем почту. Как это выглядит. Еще раз. Видим, новое письмо сразу появилось. Открываем его. И вот уже видим, что уже подпись в письме выглядит уже совершенно по-другому. И все наши четыре формата файла, все присутствуют в письме. Я надеюсь, что эта информация для вас была полезной. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на видеоканал